Всем привет! С вами в эфире канал Портал 713, я его ведущая Хмелькова Ольга. И сегодня я отвечу на такие вопросы очень животрепещущие: Как же документируется человек? Ребят, все, что касается человека, вы найдете на сайте по правам человека. Вот, и там есть целая гора ну, на самом деле их немного: там 6-7 документиков начиная с Конвенции по прав человека, с декларации прав человека. И так далее, различные там разного уровня эти документы. Если вы их все проанализируете, то вы увидите, что в принципе общая суть этих документов бьется со статьями, которые относятся к правам и свободам человека в нашем проекте Конституции Российской Федерации. Что в принципе-то они там учтены, эти права и свободы человека. И более того, хочу обратить ваше пристальное внимание для тех, кто вообще только проснулся, кто начал вообще осознавать, что есть такая тема человека, да, что тема СССР умерла, там уже отжила себя, ну, по крайней мере, для многих, да, потому что что-то как-то никто не может свою, свою выгоду с этого получить. А тема РФ вообще еще больше умерла. И вот у нас есть такая прекрасная тема права и свободы человека. А на самом деле документов, ребят, для человека очень мало, 6-7 документов больше вы не найдете. Эти документы все исчерпывающие. Если вы их изучите внимательно и пристально, то вы узнаете, что человек не документируется ничем. Вот на что нужно обратить внимание. Человеку документы не нужны. Человек имеет право свободно пересекать любые границы, проживать на территории любого государства по своему выбору, и никто ему не вправе препятствовать. Более того, все страны мира, все государства мира договорились и внесли это в свои конституции, что любому человеку, пребывающему на его территории, обеспечивается полное содержание всеми ресурсами, жизнеобеспечивающими, да, все, что нужно человеку. Это есть везде. И если рассматривать вот этот комплекс законов международных и каких-то, государственных законов, да, в отношении прав человека. Вот, кстати, если вы посмотрите на нашу ассоциацию а, по правам человека, да, в городе Москве, там, ну неважно, в любом городе, можете в Российской Федерации, вы увидите, что там прав человека нет, там все документы написаны про гражданина. Посмотрите, посмотрите внимательно нашу декларацию про, по правам человека а, Российской Федерации, вы увидите, что там все про гражданина, там про человека нет практически ни слова. Абсолютно. Что это значит? Это значит, что на государственном уровне ни одна программа по правам и свободам человека не реализована вообще. А почему она не реализована? Потому что человеков нет, потому что человеки себя не заявляют что мы, я человек, да, я прошу обеспечить мне в соответствии с международными нормами, в соответствии с Конституцией, в которой прописано, что если такого нет, то смотри международные нормы. Почему не реализовано ни в одних государствах? Объясню. Это не просто так. Это не из-за того, что они там подзабыли или как-то нарочно про это умолчали, потому что не нужно. Человек – это тот, свободы и права которого принадлежат ему по рождению и неотчуждаемы. Вот вдумайтесь, пожалуйста, вы найдите вот эту статью в Декларации прав человека, что и, и даже э, в Конституции Российской Федерации написана эта статья, что права и свободы человеку даются от рождения, и они неотчуждаемы. Все граждане СССР, я к вам сейчас обращаюсь, вам права и свободы по рождению даны. Как вы попали по рождению в гражданство? Объясните мне, пожалуйста, вот эту коллизию права. Как вы туда попали? Если ваши свободы по рождению неотчуждаемы. Какой такой дядя Вася за вас лишил вас свободы выбора гражданства, который а, вам предоставлен документами по правам человека, ну, законами по правам человека? Человек имеет право свободно. Человек имеет право на гражданство. Он имеет право самостоятельно, свободно выбрать гражданство той страны, в которой он может... То есть, перевожу вам по-русски. У человека есть право стать рабом любого государства, любого фараона. Хотите, понимаете, никто вам запретить не может. Никто. Хотите побыть рабом? Пожалуйста, ваше право. Это ваше право. Но не обязанность. Вы не обязаны быть рабом ни одного государства не обязаны, нет такого закона, обязывающего человека принять гражданство. Нет такого закона, ребят. Дальше, следующий момент. Вы должны четко понимать, что человек в соответствии с комплексом законов, которые есть в отношении прав и свобод человека, человек ничем не документируется абсолютно. Почему? Потому что документируется товар. Товар подлежит учету, Складированию, хранению, перемещению со склада на склад. Понимаете? Товар. Поэтому, если вы отождествляете себя с товаром или с физлицом, да, что такое физическое лицо? Товар. Давайте попроще. В Советском Союзе так и говорили. Вы были все товарищи. Да? Товар. Товарищи, посмотрите, от какого слова? От английского слова «скот». Товар. То есть вы все были в СССР товаром. Вот, сток, да, там товар вы были, вот, но сейчас вы стали физлицами, кардинально ничего не поменялось между СССР и РСФСР, вы как были товаром, так и остались товаром, а раз вы товар, значит вы подлежите, а, документированию, б, учету, в, хранению, перемещению, понимаете? Кто из вас бухгалтер или кто сталкивался с правилами оформления и учета товарно-материальных ценностей? Все знают, что это такое. Что товар можно оприходовать, там, перемещать, списывать со склада, да, там, ликвидировать, сборку-разборку производить. И целый комплекс мероприятий. Чем это отличается от того, что сейчас делается с физлицом или в Советском Союзе делали с товарищем? Да? Кто, кто владеет товароведением, да, там, то те знают, что кто дает право или разрешение на перемещение товара. товара да? Кто? Кладовщики. Соответственно, кто вам сейчас дает разрешение или право на выезд за границу? Те же самые кладовщики, которых почему-то назвали органами там, ФСП или как их там называют, миграционные службы. Те же самые кладовщики миграционная служба, так они ничего не теряют, это миграция товара, понимаете, куда этот товар собрался, мигрировать, да еще и по собственному разумению, совсем что ли офигел, нет, только с моего разрешения, и не более чем на 90 дней, там, или на 30 дней, понимаете, или насколько я разрешу перемещение, временное перемещение товара, это... Вот, да, то есть, что происходит? Происходит передача на ответственное хранение с одного государства в другое государство, с одного склада на другой склад товара. Поэтому, ребят, еще раз, если у вас не закрепилось в вашем понимании, то акцентируйте ваше внимание на следующих вещах, что документации и учету подлежит только товар. Человек документацию счету не подлежит и об этом нам свидетельствует наша история вы вспомните что еще в начале там, 19 века ребят да не было никаких паспортов вы посмотрите когда начали там вестись амбарные книги церковные книги да церковная переписность когда это все началось В 1900 каком-то там году раньше да не было ничего ты чей там, а, петра сын все все понятно раньше человек и так было понятно и видно за версту не было. Посмотрите в интернете очень много фактов э, старых паспортов. Да, в как, какого года эти паспорта, ребят? До да половины не было, господи, ни учетных книг. Ничего этого не было никогда, потому что был человек. Человек не подлежит учету. Человек вообще существо вольное. Он имеет право перемещаться, распоряжаться, вообще жить там, где он хочет поймите это наконец а, многие цепляются как знаете, такой патриотизм проявляют да я вот родился там какая-то волость это моя там исконная земля моих предков там тра-та-та. до да твоих предков земля это весь земной шар как вы не понимаете потому что ваши предки это не два-три поколения а испокон веков идут ваши предки и где ваши предки жили одному богу известно вы поймите Поэтому сказать, что Мексика – это родина моих предков, я могу с полной, стопроцентной уверенностью. Если буду свое генеалогическое дерево составлять где-нибудь там сто поколений назад, я найду какого-нибудь предка, который жил в Мексике, и совершенно спокойно туда приеду и скажу, что это моя родина, родина моих предков. Ребят, ну, понимаете, надо мыслить как-то шире дальше, и глубже всего этого процесса. И надо понимать основы процесса, основы учетной политики, как это все происходит. Учитывают кого? Кто-нибудь видел паспорт президента, кроме тех фейков, которые в интернете ходят? Да никто не видел, потому что он человек. Кто-нибудь видел хоть один документ главы государства? Нет, конечно. Потому что главой государства власть не может быть делегирована. Вот еще какой важный момент, вы не понимаете. Власть, высшая власть находится у человека. Человек может осуществлять свою власть непосредственно, это значит без посредников напрямую. Дальше. Власть может быть делегирована или передана только человеку, такому же человеку. <смех> Понимаете? Только человеку может быть передана власть. Как власть может быть передана гражданину, рабу? Вот это непонятно. В Конституции написано, что высшее проявление власти – да, это свободные выборы. Но как я могу выбрать, поставить выше себя, руководить собой раба, гражданина Российской Федерации, да? Как я могу? Непонятно. Вот с точки зрения, допустим, ну, какого-то духовного восприятия этого мира, мне непонятно, как раб будет вольным человеком руководить. А с точки зрения, допустим, юридических структур, да, юрлиц, все понятно. То есть есть некая некоммерческая организация НКО под названием Российская Федерация. Юрлицо зарегистрировано, все знаете, да, там в регистрах ДАНСа, вот и так далее. И вот это вот НКО... Оно приобретает своих членов, да, вот эти члены внутри себя выбирают председателя правления, ну, дальше почитайте седьмой федеральный закон, да, про некоммерческие организации, все поймете, как это все организовывается, что там выборы, голосование, что такое паспорт в понимании НКО, это членский билет. Билет, просто членский билет, не доказывает никакого гражданства. Гражданство – это договор. Гражданство – это когда вы э, отзади, э, оформляете акцепт на публичную оферту под названием «Проект Конституции Российской Федерации». Вот э, э, законодательное документирование факта подтверждения акцепта является как раз-таки вот вся процедура вступления в гражданство, которая заканчивается по факту указом президента о том, что вы приняты в гражданство. То есть ответом на акцепт является указ. Понимаете? С точки зрения НКО никаких акцептов не нужно, потому что, значит, пришел, получил паспорт, да, и ты как бы участник НКО. Но какой участник НКО? Бесправный участник НКО. Вот Ничего у тебя нету никаких. Есть простые, там есть непростые, там можно кому наделять избирательными правами, можно всякими правами, можно те, кто участвует в дележке. То есть, ребят, читайте закон про некоммерческие организации, там вам станет сразу все понятно, все на свои места. Вот если расценивать с этой точки зрения, да, что есть некое НКО, там какие-то внутренние, внутренние выборы идут, опять же, вы поймете, что оказывается, члены правления имеют право в НКО выбирать председателя правления ну то бишь тот кто будет как раз таки за, записан в главных поэтому член правления кто такие члены правления как они там становятся да поэтому кому вы передаете свои права кому кому вы передаете власть каким таким членом правления каким таким гражданам надо становиться то есть понимаете здесь больше вопросов чем ответов больше вопросов, и то, что все выборы нелегитимные, вот это все в одну кучу свалино, понимаете, вот понавалили вообще каши какой-то, они а законы. Поэтому, с точки зрения человека, человек не документируется. Просто не документируется. Откройте, значит, наш но он, он не наш, он на русском языке, сайт по правам человека, откройте прям права человека, у вас вылезет сайт, и вот там прочитайте все декларации, все написано на русском языке, там семь, около 7 документиков, прочитайте их, пожалуйста. Вот, там все понятно, все написано, изучите права человека, и вы увидите, сколько у вас есть возможностей, не нужно никакого документирования. Если человек будет хоть раз в жизни задокументирован, он уже не человек, он уже товар. Вот и все. Никак не подтверждать. Не нужно, ну что я, лошадь что ли, я не знаю, или слон пришел в суд? Или вы перед собой кого увидите, гипопотама, что ли? Не нужно подтверждать, что я человек. У меня руки, ноги по образу и подобию. Я человек. Не надо этого подтверждать. Достаточно заявить. Что я человек, и я понимаю, что у вас здесь происходит. Что судебную власть никому не передавали. Вы на каком основании здесь вообще суд ведете? У вас такие полномочия есть? В должностное лицо, вы можете действовать только в рамках ваших должностных инструкций. Вот так они и действуют в рамках должностных инструкций. ДСП все принимают. И мы это видим, и мы этот факт фиксируем. Что законом они не владеют, они не пользуются законом, они пользуются только ДСП. Почему? Потому что у них нет судебной власти. Почему у нас такое беззаконие? А потому что судьи не имеют права пользоваться законом при проведении своих мероприятий. Понимаете? Не имеют права. У них нет такого права, им никто его не дал. Поэтому о чем вы говорите? Вот, Если вы будете понимать вот эти все вот нюансы, вы совершенно спокойно, без всяких бумажек докажете. Я человек, а вот вы кто? Мне вообще непонятно. И разложите любого судью на лопатки. И любое должностное лицо разложите. Потому что нет аргументов против правды. Абсолютно нет никаких аргументов против истины. Попробуйте их найти. Мне не нужно документировать, что я человек. Понимаете? Так же, как и не надо никому доказывать, что лошадь она лошадь, потому что вот она лошадь. Что у нее четыре ноги, хвост, два уха там, и вот такая голова, поэтому точно она лошадь. Ну что за чушь, ребят? Вот, поэтому не ищите, никаких документов здесь не нужно. Почитайте, пожалуйста, «Права и свобода человека» на вышеобозначенном сайте, вам станет все понятно. И а, выискивайте для себя в законе только те статьи и те законы, которые действуют в отношении человека. Вот, если вы э, понимаете эту логику, что не может человек производить выборы, да, у нас что написано? Президентом Российской Федерации может быть только гражданин Федерации. И все начали, а, а есть ли у нашего президента гражданство? Ребят, ну бред, понимаете? Ну бред, потому что по конституции и по правам человека, человек может делегировать другому человеку свои компетенции, может делегировать только другому человеку, но никак не рабу, никак не патрицию пораженному в правах, понимаете? Если вот так рассматривать по правам человека, а если рассматривать с точки зрения НКО, то так тоже выборы не работают, еще раз повторю, они так тоже не работают, потому что там, если это рассматривается НКО, а Россия и есть НКО, то там выборы в президенты проводятся советом этих директоров, там председателем да, каких-то там этих... Ну, в общем, правящей коалиции. Вы-то здесь при чем, как члены НКО? Вы здесь вообще ни при чем. То есть, как ни крути, понимаете, вас с этих выборов все равно вышвырнули. В любом случае вас вышвырнули. И так вышвырнули, и так вышвырнули. Поэтому что вы тут бьетесь-то? Не надо с ними биться, надо понимать свою позицию с точки зрения прав человека и свобод человека. Вот когда вы поймете, когда вы прочитаете все законы, осознаете, что вы ерундой занимаетесь, вот, тогда у вас все в голове сложится. Это один момент, другой момент по поводу того, что, значит, у кого есть паспорта, а получать ли детям паспорта или не получать, ну, хотите им жизнь э, затруднить, можете не получать. Вы понимаете, что в любом случае на вашего ребенка, на любого вашего члена семьи, да и на вас тоже учетная запись уже создана как физическое лицо. Я уже говорила неоднократно в своих лекциях, что научитесь делить физическое лицо как объект учета и человека. Да? Вы же не можете себя осу... отождествлять с компьютером, не можете, и с машиной не можете отождествлять. Есть отдельно вы как человек, как существо живое, а есть отдельно компьютер, как неживая материальная вещь. Понимаете, невозможно это, склеить два этих, две этих сути, невозможно соединить в одну суть. Вот, поэтому я везде заявляю, что я человек, бенефициар, и учредитель, выгодоприобретатель, созданного а, таким-то государством, физического лица, я просто пишу, созданного государством, объекта учета, физическое лицо, которое задокументировано, паспортом или там бланком паспорта номер такой-то это бланк паспорт это всего лишь бланк это документ учета вот и все вот именно с таким вот выражением с таким с такой фразой я пишу все заявления я не отказываюсь ничего у меня также есть определенный бланк документа под названием «Водительские удостоверения», да, которым я пользуюсь для того, чтобы какие-то свои права и свободы отстаивать в ГИБДД да, или там в МВД еще где-то. Понимаете? Это бланк, подтверждающий ваши права, да, ну, в частности с водительским удостоверением на вождение транспортного средства, да, подтверждающий права, что вы можете реализовать эти права, реализовывать эти права на законном основании. Но если я сяду за руль без прав, понимаете, значит, я нарушила закон? Нарушила. Так вот, здесь то же самое. Есть у вас бланк паспорта. Вы на законном основании можете прийти и что-то потребовать на основании этого паспорта. Там где-то законом прописано, что эта услуга, либо еще что-то, выполняется при предъявлении бланка паспорта. Так почему нет? Это же не умаляет ваших прав и свобод человека. Ребят, как вы это понять не можете? И здесь нет никакой противоречащей информации. То, что вам для осуществления ваших прав и свобод сделали бланк паспорта, это не ущемление и не умоление, если вы являетесь выгодоприобретателем с использованием этого бланка паспорта. А убытка приобретателя, ну, читайте меморандум, я его уже выкладывала. Кто является убыткоприобретателем? приобретателем? Государство, как главный пекун. Вот если вы будете понимать вот эти тонкости права, то вы не будете большинство вопросов задавать. Слушайте, ребят, внимательно. Ну, потому что я уже 10 раз все объясняю, одно и то же, одно и то же. Опять одни и те же вопросы.